Привет! Ты ответственный и внимательный к деталям? Приглашаем тебя в компанию Remote Employees на должность Клэфридера. Владеешь английским? Ориентирован на качество и замечаешь то, чего не видят другие? Если да, ты точно нам подходишь! Наша компания работает с международными проектами и предлагает тебе профессиональный рост, стабильную зарплату и дружеский коллектив. Записывай видео о себе на английском языке и присоединяйся к Remote Employees.